Приветствую вас, стрельцы. Забегая вперед, могу сказать, что ноябрь месяц будет для вас достаточно спокойным, даже во многом пассивным, несмотря на то, что во второй половине две планеты перейдут в ваш знак. Ну, как-то большинство из вас будет настроено на такое, на отдых, на спокойное какое-то созидательное отношение ко всему происходящему но давайте сейчас посмотрим подробнее перед 4 по 7 Венера будет образовывать оппозицию вот она Венера к Урану и еще параллельно будет тоже подходящийся аспект к Сатурну квадрат к Сатурну и к Урану ну этот аспект уже давно а этот только только вот образуется он будет коротеньким на несколько дней но может дать такие знаете, состояние как ну, небольшое какое-то разочарование чем-то, необходимость что-то обдумать, проститься чем-то из своих старых установок, каких-то своих старых взглядов. Еще, может быть, необходимость обратиться по своему здоровью в определенные лечебные учреждения, пройти исследования. Ну, так, раз, два, три. Ну, очень похоже на то, что, возможно, будут поездки. Вот по этим как раз причинам. Но из, еще есть указание, то, что это может быть неожиданным, непредвиденным. Но 9-10 образуется благоприятный аспект от Венеры к Нептуну, который поможет вам вырулить из самых сложных ситуаций. Так, для вас это... Дом семьи, ну, то место, где он находится, это семья, это ваши близкие, родные. Поэтому все должно хорошо разрешиться. Очень хорошо вот в эти дни куда-то поехать, отвлечься, развлечься, посвятить время тем, кому бы вы хотели его посвятить. Также это да, указание на улучшение вашего самочувствия. У кого-то может появиться желание творить, что-то создавать. Там, писать картины или писать рассказы, может быть, музыцировать. Ну, такой, знаете, всплеск творческой активности. С 12 по 15 состоится очень... Тут серия очень хороших, благоприятных аспектов от Венеры к Плутуну и к... Нептуну, вернее, не Нептуну, а Юпитеру, но это аспект большой радости, большой удачи, счастья, когда может сбыться какая-то ваша очень важная мечта. Здесь может быть еще и финансовая награда, финансовый выигрыш, ну, можете попробовать рискнуть, кому это будет интересно. 16-17 две планеты вместе Венера и Меркурий будут находиться в соединении и перейдут в ваш первый дом. А это говорит о том, что включается ваша энергия, захочется больше общения, передвижения, что-то новенькое узнать. Чему-то, может быть, новенькому подучиться, появится больше оптимизма, появится больше радости от жизни. Хочется знакомиться, хочется с кем-то общаться, хочется расширять свои горизонты. Но, <coughs> с другой стороны, знаете, такое впечатление, что для многих из вас как-то дальние дороги будут закрыты. А может быть, вы будете ожидать приезда очень важного человека или... Сами очень сильно будете хотеть куда-то поехать. Но пока пока могут с поездками, особенно дальними, возникать некоторые сложности. Зато очень удачно пройдут встречи в таких коротких поездках. И очень приятное времяпровождение, особенно с тем человеком, которого вы с радостью хотите увидеть. Но будут присутствовать определенные ограничения для этого. В финансовом плане вы будете достаточно спокойны. Как-то особо сильно вы не будете перетруждаться или перегруждаться мыслями по этому поводу. Денежки к вам будут идти. В стенах вашего дома, вашей семьи все будет достаточно стабильно, спокойно. А вот во взаимоотношениях с партнерами Могут быть некоторые трудности. Обострение 18-19 числа. Постарайтесь в, это, в эти дни не конфликтовать. Будет напряженный аспект от Марса в вашем седьмом доме к вашему дому семьи четвертому. Помните, что вот этот аспект временный. Он разойдется. К сожалению, придется немножечко еще потерпеть, пока он разойдется. Но все дается не просто так. Возможно, это знак о том, что нужно что-то проработать или в себе, или во взаимоотношении с своим партнером. Важно не отказываться от активного взаимодействия, а что-то решать, к чему-то стремиться, что-то пытаться, во что-то пытаться принести при, ясность. Ну, а как вариант можете просто максимально Уделять внимание себе и не заострять внимание на неприятных для себя моментах. 25-26 произойдет благоприятный аспект к вашему дому. Так, это, по-моему, по любовь. Раз, два, три, четыре, пять. Да, любви, детей. Тут что-то может быть приятненькое произойти в этих сферах. Это неожиданный сюрприз. 28-29 можете почувствовать некоторое напряжение во взаимоотношениях с вашим партнером. Постарайтесь не конфликтовать. Это буквально там на один, максимум два дня проблема. Для вас, вот вообще как-то партнерская тема, она становится очень актуальной. Ну, это уже, наверное, очень важный признак тому, того, что нужно обратить внимание на себя и на то, каких людей вы к себе притягиваете: что с кем не так, почему так, для чего. Повод, может быть, как-то поработать над этой темой с психологами. В общем, все благоприятно разрешится благодаря вашей выдержке и терпению. Также хочется напомнить о том, что 8 числа, 8 ноября закрывается коридор затмений лунным затмением. Это очень напряженный в эмоциональном плане день, но на вас он, в принципе, не должен как-то отобразиться особо активно, но ну, на всякий случай напоминаю. 23 ноября будет новолуние в вашем знаке, сделаю для него отдельный прогноз. Ну и как на итог могу сказать, что... Постарайтесь не форсировать события в этом месяце, не спешите что-либо развивать, еще не время, пока вам еще нужно находиться в достаточно таком немножко спокойном состоянии, ну не заторможенном, но приторможенным, и больше направлять, наверное, как-то внимание на себя. Видите, у вас почти все планеты, они находятся внизу, а это я, ты, он, она, моя семья. Вот на ваше ближайшее окружение направлять максимальное внимание и э, стараться гармонизировать ситуацию вокруг себя ну, давайте теперь немножко погадаем обратимся к оракулу что принесет ноябрь стрельца ну, здесь говорят что это далеко не самый лучший мягко говоря период в вашей жизни и не самое время чего-либо добиваться, но он в принципе соответствует астрологическому прогнозу. Лучше всего сейчас погрузиться в учебу или научную деятельность, ну, я бы еще сказала, в творческую деятельность, и найти в них успокоение. Вполне возможно, что несколько ваших друзей придут к вам на помощь, окажут поддержку, следите за своими расходами в этот период. Реальная опасность остаться без средств. Да, действительно, я бы хотела еще сказать, что очень важно, как можно общаться с большим количеством своих друзей, близких, Стараться искать в них поддержку, и это вам поможет с достоинством преодолеть все самые сложные времена. Помните, что это все ненадолго, поэтому расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие от того, что есть. Желаю вам благоприятного ноября. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментарии и до встречи в следующих периодах.